Всем привет, я снимаю это второй раз, поэтому мне опять все придется рассказывать второй раз. У меня не было времени, чтобы наискать локацию, я решила прямо тут. Ну, почему бы и нет. И да, это видео, как получить значок житель башни, и об этом, об этом значке только сейчас узнала. Выглядит он вот так вот. Но я думал, что не видно уровень, но на самом деле на нем видно уровень. Вот, ну и по значку творчества я писала в Акина Фиша, они сказали, что нету информации. Нету информации просто. И я такая, чё? Ну и все, давайте быстрее. И да, предупреждаю, для того, чтобы получить этот значок, вам понадобится квартира э, в башне Айкон. Ну а так вам просто надо подойти к боту. Сейчас я покажу, к какому. И все. Вот холл башни Icon. Идем туда. Вот как бы все. Вот мы тут уже. Вот как бы идем. Вот нам нужно вот к этому боту. Вот давай, пожалуйста, башня айкон, как жильцу тебе предоставлен полный доступ к... Садам от Айкон И к роскошному СПА-салону Айкон, чтобы войти В свою квартиру и на эти места Нажми на меня и выбери Пространство для жильцов. Но На самом деле вот они не, Вот и здесь Вот, вот эта вот квартира нам понадобится Ну а так Идем сюда Ну и как бы там все вот эти удовольствия Я вам сейчас их и покажу Эти удовольствия Стоят мало Поэтому как-то так Ну вот, собственно, на не обращать внимания Ну здесь вот встречает нас вот такой вот сад Ой, сад Ну то есть тут бассейн Ой Вот Ну естественно, вот эти вот все удовольствия за 5 кристаллов. И вот как бы здесь все промывается. Ой. Ну и все как бы. Так. Ну и все. Так, ну и вот эта вот фигня. Тоже за 5 кристаллов. Она вот вот так вот действует. То есть она вам как бы умнет спину. И почему-то у меня попадает персонаж. И теперь мы с новым значком вот так вот с вами и живем, отдыхаем. В этом спам. Ну и что ж. Надеюсь, вам понравилось, как этот значок получить. Поэтому. Ну что, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока-пока.